Дорогие друзья, с кем мы еще не знакомы, представлюсь. Меня зовут Варвара Веретюк. Я врач-терапевт и семейный врач, нутрициолог и консультант компании GNS. Так что прошу любить и жаловать. Поговорим с вами о том, что наша компания GNS Global является поколением молодых и что такое система продления молодости. Мы возвращаемся к этой теме регулярно, потому что никому не хочется неизбежности. Человек устроен так, что он постоянно борется с обстоятельствами окружающей среды во всех своих сферах, включая первоочередную, это свою собственную жизнь. И на самом деле здесь очень важный момент, что фактически мы не можем уже рассматривать старость как неизбежность. Мы должны понимать, что это целая концепция. И да, конечно, Гены заряжают пистолет, как говорит известный кардиолог, но на самом деле образ жизни спускает крок. И для нас это, с одной стороны, во многом приговор, если наш образ жизни не соответствует требованиям требованием долголетия, но, с другой стороны, для нас это огромное окно в мир новых возможностей, потому что мы знаем, что плохая экология, токсины, плохое питание, жизнь полная стрессов – это ускоряет старение, значит, мы можем уже оттолкнуться от противного и идти к долголетию. И сейчас это на самом деле тренд. Люди сосредоточены на антивозрастной медицине во всех странах. Это какое-то безграничное движение. Крупные бренды обыгрывают это, основывают на этом свои рекламные кампании. Но я хочу вам сказать, друзья, конечно, все начинают по-честному задумываться об антивозрастной медицине, когда им уже... За 30, за 40, когда видят первые морщинки, слышат первый хруст в суставах, но пожилые люди – это важная аудитория. 60 – это очень мотивированные люди, но это не основная цель, на кого направлена антивозрастная медицина сегодня. Сейчас науку интересуют люди трудоспособного возраста от 18 до 65 пяти. И фактически медицина глобально поставила цель повысить трудовую активность людей до 80 лет. Наш девиз научного сообщества – long way 80-120, да, то есть возраст активного профессионального долголетия – 80 лет. Ну а, как говорит наш любимый доктор Уильям Амзалак, активного социального долголетия – 120 плюс. Так что… Фактически мы хотим вот так выглядеть на пенсии, чтобы в 80, когда мы вышли на пенсию, а боюсь, что это тренды будущего вполне реальные, чтобы мы продолжали жить так. Правильно? И на самом деле, конечно, мы понимаем, что наука нам сейчас дает очень много возможностей, но всегда ли нам по карману передовые научные разработки? Мы слышали о кремлевской медицине, о закрытых клиниках для миллионеров. Я как-то рассказывала, четыре дня пребывания в одной швейцарской клинике антиэйджинг обойдутся вам в миллион рублей. Есть такая возможность у нас сегодня? Наверное, не у всех. Но мы знаем, что теперь возможности расширились. Продление молодости стало реальностью сегодняшнего дня для широких масс. И в этом заслуга и GNS в том числе. И на самом деле прогнозы самые великолепные в том, что касается продвижения, потому что когда сфера жизни популярна, в нее вкладываются в научные разработки многие компании, и это начинает волнообразно развивать, давать нам новые открытия. Посмотрите, прогнозы ближайших лет... Продажи средств, направленных на борьбу со старением, достигнут 300 миллиардов долларов в год. Представляете себе? Люди хотят инвестировать средства не в какую-то абстракцию, не в компании, которые производят вещи, которые завтра могут стать неактуальными. Люди инвестируют в свое здоровье и хорошее самочувствие. И здесь GNS предлагает действительно замечательную систему, потому что комплексный подход оправдывает. Подход Разработок на основе передовых научных достижений, он дает максимальный результат. И GNS действительно здесь подходит системно, использует передовые достижения науки. Система ЕС не создает видимость, она нацелена на борьбу с ключевыми механизмами раннего старения с помощью технологий, которые уже доказали себя, доказали свою эффективность. Когда я говорю о системе ЕС, я часто привожу в пример строительство. Вы можете вложиться в дизайн, плитку, штукатурку, обои, но если вы не позаботились о надежном фундаменте и крепких стенах, разве дом будет служить вам долго? Да, сейчас есть всякие технологии лифтинга, биоревитализации и так далее, но это все штукатурка, а если канализация – Засорена, как Раневская говорила, зачем делать пластические операции, когда канализация засорилась. Поэтому начинать надо изнутри. Вот почему мне импонирует система ЕС. Потому что это не комплекс какой-то косметики омолаживающей, а это комплекс, где одни продукты действуют изнутри, другие снаружи. Это полноценный подход к борьбе с преждевременным старением. И в производстве используются исключительно чистые ингредиенты. Я часто спрашиваю, какой у вас любимый продукт GNS. Ответы бывают разные. У нас в семье, особенно у младшей части населения, вот он, это резерв. Это замечательный антиоксидантный комплекс в форме геля. Вы видите перед собой замечательный состав. Это антиоксидантная смесь суперфруктов. Их называют так, потому что они чемпионы по содержанию веществ, борющихся с повреждением клеток. Асаи, черника, темная черешня, гранат, виноград комкорт, экстракт зеленого чая, алоэ, виноградных косточек и замечательная молекула ресфератрол с замечательным воздействием не только антиоксидантным, но и на контроль веса, на ваш энергообмен, на самочувствие в целом. Так что резерв это и удобная упаковка, в коробке 30 пакетиков вы можете взять с собой пакетик куда угодно. Отличный вкус, низкая калорийность, нет добавленного сахара и отличная биодоступность. То есть продукт всосется и попадет куда нужно, воздействует на организм комплексно. И все это вместе даст вам заряд бодрости, энергии, хорошее самочувствие. А еще хорошее самочувствие зависит от полноценного сна. На самом деле процессы восстановления защиты организма и сосудов от раннего старения, контроль уровня сахара крови, контроль веса, защита мозга. Все это невозможно без полноценного сна. Если вы не спите достаточно, друзья, не стоит рассчитывать на то, что вам удастся привести вес в порядок или чувствовать себя бодрым. И с годами над полноценным сном надо работать больше. И здесь у Джанес замечательное предложение – Это не просто витамины, это больше, чем витамины ЭМ. ПМ, это замечательные дневные ночные добавки, которые направлены на восстановление организма, на борьбу с признаками раннего старения, потому что здесь есть множество ингредиентов, действующих синергично, как музыканты в оркестре. И витамины, и минералы, комплекс антиоксидантов, комплекс активных компонентов – и водоросли, и куркуминоидов, экстрактов строгала, и пробиотики в вечернем комплексе для здоровья пищеварительной системы. Все это помогает восполнить недостатки в питании. Дневной комплекс дает энергию бодрости в течение дня, а ночной обеспечивает более полноценный сон, когда утром вы просыпаетесь бодрым и готовым радостно встретить новый день. Какие еще инструменты должны быть у нас в арсенале для того, чтобы бороться с ранним старением? Инструменты, которые борются с глобальной эпидемией, потому что лишний вес – это не просто дискомфорт от внешнего вида, не такого, как ты желаешь увидеть в зеркале. Но, к сожалению, ожирение – это раннее старение, это повреждение ДНК, это воспаление. Все это приводит к ранним хроническим заболеваниям и таким, как рак, сахарный диабет и болезни сердца. Поэтому на самом деле вообще весь цивилизованный мир сейчас озабочен тем, чтобы такого съесть, чтобы похудеть, потому что уже, к сожалению, от лишнего веса в мире умирает больше людей, чем от голода. И это катастрофа. Но голодание, диеты – это все временные меры, которые приводят к еще большему нарушению обмена веществ. В результате мы пришли к тому, что нам не нужно худеть. В русском худеть от слова «худо», «плохо», нам нужен подход для сбалансированного обмена веществ. И система ZEN дает как раз эту возможность. Она была разработана при участии эксперта с мировым именем Марка Макдональда, который помог вернуть нормальный вес и лучшее состояние здоровья тысячам людей. И он является лицом нашей марки ZEN Project Aid. Программа работает комплексно. Вы обеспечиваете детокс. Уменьшайте уровень воспаления, налаживайте питание вашего организма, стабилизируйте обмен веществ и наслаждайтесь результатами, излучая удовольствие, энергию, здоровье. Все это без голодания. Голодание, дорогие друзья, это зло. Голодание не должно проводиться без медицинского строжайшего контроля. Так что Zen Project 8, это действительно комплексный план, план, которому легко следовать который состоит из трех фаз, и вы всегда найдете поддержку и в виде брошюр, и в виде поддержки на Фейсбуке, и поддержку от консультантов. Продукты премиум-класса, которые разрабатывались специально, чтобы вы получили эффект максимально быстро и полно, и поддержка на каждом этапе. Действительно, даже самое правильное дело, когда ты делаешь, если ты делаешь его один, к сожалению, сложно придерживаться этого. В компании это делать проще. Я очень радуюсь каждый раз, когда вижу новые марафоны Zen Project Aid, которые ведут наши лидеры. Так держать, друзья. Если вам нужно еще больше энергии, у нас есть замечательное решение. Мне очень понравилась сегодня речь нашего генерального директора. На самом деле ты просто держишь баночку у него в руках и уже... Радуешься и чувствуешь себя по-другому. Но на самом деле Нива – это энергетический напиток с восстанавливающей формулой, отличного вкуса, с полезными ингредиентами, низкокалорийный, всего 50 ккал в одной баночке и никаких искусственных красителей и консервантов. Так что сочетание вкуса и полезных компонентов вас освежат, зарядят дополнительной энергии. Четыре вкуса на выбор. Выбирайте свои виноград или манго-персик, лимон-имбирь или ягоды. Так что, милости просим, лето, я думаю, пройдет у нас под знаком Нива. Вообще, современный мир, вы знаете, удивительное место. Мы переселяемся с вами в цифровую среду, в соцсети, не обращаем внимания, во что иногда превращается окружающий мир. И поэтому не стоит удивляться тому, что... У нас население стареет раньше, чем положено. Мы не живем в пещерах, на нас не нападают пещерные животные. У нас есть лекарства, у нас есть вакцины, операции, современная роботизированная хирургия. Но тем не менее, разве мы живем до 120 лет? У нас пока это концепция будущего, потому что мы не следим за нашим образом жизни. т 65 и продукт, созданный на его основе Finity это действительно способ поддержать активную молодость. Финити – это замечательный продукт, который является революцией внутри цертики. Он способствует активации геномоложения, генотеломеразы. Вот так выглядит сырье, из которого получается ТА-65, это корень астрогала-перепончатого. И с помощью Finity мы поддерживаем длину теломер, тех самых защитных колпачков на наших хромосомах, которые не дают им стираться и, собственно, обеспечивают нам более медленный ход биологических часов. Вот полный состав Finiti, вы видите натуральные ингредиенты, здесь есть и витамины, есть кофермент Q10, есть экстракт водорослей, фукаидан, холин. Так что фактически это запатентованная смесь экстрактов, фруктов и овощей, которая помогает поддерживать здоровье нашего организма и наслаждаться каждым моментом своей жизни. Ну, видите, у нас есть капсула молодости. А Все-таки в наших фольклорных воспоминаниях мы помним про напитки молодости. Может быть и такое возможно в науке, но знаете, в какой-то мере, да, если мы изобретем напиток, который будет поддерживать наши внутренние механизмы омоложения, вот та волшебная палочка, которая есть внутри нас, наши столовые клетки, наш банковский счет организма, который помогает снижать воспаление, бороться со всеми признаками раннего старения, даже если мы что-то начудили с образом жизни, обновлять запас клеток. Это как скорая помощь, которая по вызову организма направляет десант куда нужно и осуществляет починку и обновление, но, к сожалению, наша внутренняя скорая помощь с годами становится не такой эффективной, и здесь есть способ ее поддержать. И это продукт Revitablue, который фактически я могу назвать в какой-то мере напитком молодости. Это мощная оздоровительная формула, которая содержит запатентованную смесь сине-зеленых водорослей, ягод, облепихи и алоэ. И фактически это на самом деле, да, у нее замечательный ягодный аромат, это на самом деле очень серьезная научная разработка. Вы, наверное, слышали уже о разработчике докторе Кристиане Драпо, который многие годы, начиная с 90-х годов, работал над концепцией роли стволовых клеток в оздоровлении организма и продуктом многих лет разработок и явился Ревитаблю. Посмотрите, пожалуйста, на эти замечательные ингредиенты и действительно, напиток, который вы используете, когда готовите его из Ревитаблю, он способствует поддержанию естественной системы обновления организма. И естественно, это сказывается хорошим образом и на иммунной системе, и на восстановлении. Также Ревитаблю – это опять-таки источник антиоксидантов, так что с его помощью вы поддерживаете хорошее самочувствие и тоже препятствуете ускоренному старению. Все это поможет нам наслаждаться красотой окружающего мира. Ну а красота наша, вы знаете, начинается изнутри. И я говорю сейчас не только о душевной красоте. Для того, чтобы наша кожа, здоровье ногтей, волос были на нужном уровне, состояние организма должно быть на уровне. Вряд ли можно ожидать от человека с какими-то хроническими заболеваниями, замечательного вида кожи. Особенно зависит состояние кожи от пищеварительной системы. Кроме того, коже нужны определенные вещества, чтобы поддерживать ее обновление. И вы можете часть из этих веществ получить из нара. Это напиток красоты фактически. Вы видите здесь замечательный состав, суточная норма цинка, витамины группы В, витамин С, то есть те витамины, которые участвуют. В синтезе коллагена а также гидролизат коллагена очень высокого качества вот вы видите его здесь и антиоксиданты все это вместе помогает вам поддерживать сияние волос крепость ногтей и красоту кожи но поэтому я и говорю что нара да это действительно напиток красоты правильный уход за кожей это сочетание заботы о красоте изнутри и система ухода за кожей. У нас есть замечательная система Lumines. Это полная линейка антивозрастных средств по уходу за кожей. Она основана на, опять-таки, борьбе со всеми основными причинами старения. И активный центр системы Lumines это полипептиды. Это вообще тренд последнего десятилетия полипептидная технология. И у нас, опять-таки, запатентованная формула E5200, она эксклюзивна для GNS и сочетает воздействие и веществ, которые поддерживают молодость кожи, и витаминов, и антиоксидантов с полипестидами, которые отвечают за молодость кожи. Так что фактически у Lumines есть уникальное преимущество. Запатентованная формула плюс антиоксиданты, препятствие вредному воздействию сахаров на кожу, витамины, защита от ультрафиолета, увлажнение, то есть все тенденции, которые есть сейчас науки по поддержанию здоровья кожи. Так что люминез действительно препятствует старению. И она работает очень эффективно, многие делятся своими результатами. Но, конечно, для того, чтобы поддерживать результаты, люминез нужно использовать регулярно. Дорогие друзья, напоминаю вам, кстати, что сейчас уже много солнечных дней. Не забывайте про дневной крем и защиту от ультрафиолета. Ну а кому хочется результатов прямо здесь и сейчас? Кто хочет получить волшебную палочку, чтобы убрать морщины, для того Джанес предлагает «Instantly Ageless». Волшебный микрокрем, который работает быстро, эффективно, очень удобен. Вы можете положить с собой в косметичку, в портмоне, куда угодно, взять на любую вечеринку, мероприятие, выступление. И вы видите сразу, невооруженным взглядом, видно, на какую половину лица был нанесен продукт Instantly Ages. Две минуты, и у вас совершенно другой результат на лице. Но главное, конечно, нанести микрокрем на обе половины лица. Если вы отправляетесь на свидание мечты, вам нужно выглядеть отлично в любых условиях, то для вас есть тональное средство с эффектом биби крема То есть мало того, что вы используете декоративное средство, которое маскирует все неровности и дефекты кожи, так оно при этом еще продолжает действовать как увлажнение и защита от старения. То есть здесь у нас красота и польза в Envy. Энви – это сочетание и омолаживающего комплекса ЭПТ-200, тех самых волшебных полипептидов, и э, водостойкость, что очень сейчас пригодится, наверное, тем, кто поедет на отдых, кто еще недостаточно отдохнул после круиза или только собирается куда-нибудь на воды, на моря, на дачи возле озер и так далее – вы не чувствуете никакой тяжести на коже, это строгое соблюдение гигиены, то есть никаких не нужно вам а, средств, скажем так, ничего не проникнет внутрь баллона, потому что вы знаете, тональные кремы, которые продаются в тюбиках, всегда есть опасность того, что а, проникнут бактерии при использовании, начале использования крема внутрь, и срок годности стечет даже быстрее, чем это указано на упаковке. С аэрозолем Энви такого не происходит. Вы гарантируете себе здоровье и гигиену, потому что весь срок годности Энви будет при вас работать замечательно. И нет излишней жирности, что тоже очень важно. Ну, вы знаете, стиль ЖНС на самом деле заботится на самом современном уровне о каждом вообще волоске, о каждой клеточке тела. От нейронов мозга до действительно кончиков ногтей и волос. И замечательный доктор, которого мы знаем, Натан Ньюман, разработавший систему LUMINES, не обманул наших ожиданий, подарил нам действительно передовую систему ухода за волосами, ревил. Наш директор Влад Хаджи сегодня тоже о ней рассказывал. Она... Действительно, не обманула наших ожиданий, уже получает много наград, премий, признаний, а все благодаря тому, что в ней есть не только натуральные ингредиенты, но ключевой ингредиент HPT-6, то есть шесть полипептидов, эксклюзивных для GNS способствующих росту и укреплению волос. И вы видите, как всегда, натуральный состав. Растительные компоненты, которые все показали благоприятное воздействие на крепость волос, на их мягкость, на объем и на увеличение густоты внешнего вида. Чего не содержит ревилток, это компонентов, которые признаны небезопасными, то есть вы не найдете там парабенов, сульфатов, силикатов или красителей. Так что Reveal – это действительно передовая система ухода за волосами, которая состоит, видите, из шампуня, сыворотки по уходу за кожей головы и несмываемого кондиционера. Это система по уходу за волосами класса люкс, которая сочетает в себе лучшие от науки и природы. Она очень удобна и проста в использовании, вы можете использовать ее в любых ситуациях эксклюзивно для GNS, значит, вы не найдете нигде это, кроме как у нас. На самом деле, не знаю, мне очень нравится кондиционер, укладка выглядит совершенно по-другому. Кто еще не попробовал, настоятельно рекомендую, Ну что сыворотка – это ваш уход ежедневный, но вам нужно прочувствовать эффект, вы почувствуете это после второй недели использования, а Кондиционер – это то, что видно сразу. Но ну, фактически, знаете, как инстинкт, Age же волшебная палочка для лица. Также э, кондиционер вил, это волшебная палочка для волос. Очень приятный аромат, бодрящий, такой, знаете, э, кедровый, эвкалиптово цитрусовый. И подходит для любых типов волос. А мне нужно думать: жирные, сухие, окрашенные, не окрашенные. Дженесс всегда обеспечивает простоту и ясность использования своих продуктов. Вот как выглядит, дорогие друзья, наша система ЕС, но учитывая то, что наши ученые не сидят на месте, они не останавливаются в том, чтобы внедрять в нашу жизнь все современные тенденции антиэйджинг медицины, поверьте мне, мы будем только развиваться и предоставлять вам все самое лучшее от науки и природы. GNS работает, потому что это не разрозненные средства, это единая философия, единая концепция, так что чувствуйте. Пользуйтесь. И с любого места круга вы можете начать, и двигаться по кругу, сочетать, комбинировать. Так что наслаждайтесь активной молодостью, друзья. Большое спасибо за внимание. Напоминаю вам, что по вопросам, которые у вас остались по нашей продукции, вы можете обращаться на скайп-линию по вторникам и четвергам. Время действия скайп-линии вы видите на экране. Вторник с 5 до 7 по московскому времени, четверг с часу до трех ну, а я еще раз благодарю вас за внимание и хорошей вам недели. Всего доброго и до встречи.